Начали штукатурить стены и еще один лайфхак. Вот посмотрите, какой прекрасный вид открывается на Москву. Это сделано для того, чтобы после того, как мы нанесли раствор на стену, мы делаем глинцевание. Всем привет! Сейчас находимся в жилом комплексе Пресни-Сити. Зашли на механизированную штукатурку. Это трехкомнатная квартира площадью 83 квадратных метра. Что примечательно, это 42 этаж. Вот посмотрите, какой прекрасный вид открывается на Москву. Уже привезли материал, завезли станцию, сейчас готовим стены, нанесли грунтовку КНАУФ МИТЕЛЬГРУНТ, это специальная грунтовка для газобетонного блока, и штукатурить будем смесью КНАУФ МП-75, это гипсовая смесь для механизированной штукатурки. На бетонные участки мы наносим бетоноконтакт старатели, на газобетонный блок КНАУФ МИТЕЛЬГРУНТ. А вот этот вот стык будет усилен при помощи базальтовой сетки. Вот так выглядит ведро бетона-контакта. Когда он в жидком виде, он бледно розового цвета, а когда уже высыхает на стене, то цвет уже становится ярким и насыщенным. Стыки бетона и газобетона. Усиливаем при помощи вот такой базальтовой сетки шириной 50 сантиметров. Вот в таком виде сначала будет делаться наброск штукатурки, а потом будет сдавливаться эта базальтовая сетка. Это сделано для того, чтобы в этих местах не появилось никаких трещин. Начали штукатурить стены, и еще один лайфхак. Если у вас будет скрытый плинтус, вы берете профиль для гипсокартона 60 на 27 и набиваете его по периметру помещения. И вот эту часть не штукатурите. Это сделано для того, чтобы вложить сам профиль, ответную часть от скрытого плинтуса, и она была заподлицо со стеной. Поэтому вот эта часть не штукатурится, ставится профиль, и это упрощает монтаж скрытого плинтуса. После того, как мы нанесли раствор на стену, мы делаем глинцевание, чтобы стена была... Максимально гладкая и ровная. Это делается при помощи вот такой губки. Она смачивается в воде. И вот такими движениями вверх-вниз делается глинцевание. Закончили работы по механизированной штукатурке. На все про все у нас ушло ровно 10 дней. Сейчас штукатурка сохнет, отдает флагу, набирает прочность. Сейчас приедет наш техназор для того, чтобы проверить работу. И будем сдавать заказчику. Вот посмотрите, какие белоснежные белые стены у нас получились. Это смесь КНАУФ МП-75, она бывает серая, бывает белая. Вот в данном случае она белого цвета. Посмотрите, как бы стены как будто отшпаклеваны. Вот видите, здесь еще мокро, а здесь уже практически все высохло. Здесь тоже самое, штукатурка сохнет. Станция готова к отправке на следующий объект. И вот тоже здесь газобетонный блок, а здесь монолитный пилон слева и справа. Поэтому здесь еще мокро, а здесь уже все высохло. Здесь тоже все работы выполнены. Если вам нужна механизированная штукатурка стен в Москве и области, то все наши контакты будут в описании. Пишите в WhatsApp, либо звоните по номеру телефона. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем пока.